Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, чехословацкий танк 10 уровня ТВП Т-50, 50-51, на такое у меня ударение получилось. Карта Фьорды, игрок Just to Damage. Ну не сказать, чтобы удачно здесь получается разрядить барабан, но все равно есть открыт счет урона, 326 единиц нанесенного, здесь так. Классно выкатывается союзник С одной плюшкой в ангар Да, здесь барабан-то разряжен Все с уроном, но ценой чего Да, ценой двух пропущенных Пробития от АМХ 50-120 Ну, чуть меньше половина прочности Здесь потерял ТВПшка счет пока что. 2-1, заканчивается вторая минута боя. Второй уничтоженный противник. Тоже эффективно получилось разрядить второй барабан. Все с пробитием, все с уроном. Ну, понятно, да, если с пробитием, то значит и с уроном. Иначе быть не может. Без пробития урон бывает только да, у нас от каких-то фугасных снарядов. Так, извиняюсь, здесь, если вот сейчас, конечно, это слышно, но ничего не поделаешь. Соседи затеяли ремонт. Если честно, это, это целое несчастье. Вот это вот слушать. Все, полетели, полетели все вперед. Мне кажется, их сейчас там за это будут наказывать. Пробитие. Два снаряда в барабане. Блин, прям вот по мозгам вот это вот бурение, конечно. Да, из всей толпы умным оказался только один наш сегодняшний герой, который решил не ехать туда с копом. Там уже, да, и поехали пятеро, в живых остались уже только трое. Рабан заряжен. Первый снаряд улетает в здание. Ну, два из четырех. 50% эффективности тоже неплохо. Счет уже 5-6. Ну, по прочности там маленькое преимущество совсем у вражеской команды. Пока что не особо в глаза бросается. Там уже штурмуют базу. Ах, не получается, думал, сейчас будет Третья уничтоженная. Нет, там, ну, в гуслю или куда попал снаряд Но союзники добили, помогли Счет 6-9, 6-10 Есть возможность здесь пострелять еще в коня Что и делает ТВП Уходит он из засвета, но все равно ТВП продолжает разряжать барабаны, уничтожает еще одного противника. Уже третьего, счет 8-10. Здесь хорошо, да, пока тайп пятый от, от, отвлекся там на арту. Сейчас мы или на концептор. Есть кого пострелять. Не знаю. Да, встал он на захват там. Поехал. Поехал он за артиллерией. Пошел урон. Два. Три. Четыре. Все четыре снаряда с, с уроном. Осталось у меня там чуть-чуть прочности, но... Союзники добрали кто там, а? Арта Добрала арта в итоге Как она там из канавы умудрилась Блин, как он долго в этот раз сверлит. Ну зачем? <с> ну ладно, понятно зачем, да. Ему там что-то надо. Остается только терпеть. Пока не удается обнаружить никого. Тем временем там минус еще один противник, что ли? Союзники закончились, все. Зато сразу два выстрела и счет уже 12-14. Было пятеро против одного, осталось трое против одного. Сейчас может, пока базу не захватывают, попробовать поехать борту поискать. Ну, ТВП виднее, это его бой. Мы можем только да, предполагать и рассуждать. Встает. Ну, наверное, 268-й встает на захват. Осталось не так и много снарядов. Да, если посчитать по количеству, это четыре полных барабана. Да, правильно, конечно, что не поехал за ртой ТВП. Потому ну что иначе обратно бы уже было вернуться не успеть. Она да, на, на крайне осторожно. По одному выстрелу и все, и Шкода, и Шкода все. Не, удачно удается выкатить. И 140-го уничтожить, еще и, и 268-го начать крутить. Барабан перезаряжается. Шкода поджимает 268 чтобы не дать ему развернуться. Ну что ты делаешь, да? Вон надо езжать к 140-ому, жопой прижиматься. Нет, зачем толкать Шкоду? В этом нет смысла. Да, 268 конечно, сыграл неудачно. Отправляется в ангар. Седьмой уничтоженный противник. Ну что ж, теперь осталось только обнаружить вражескую артиллерию. И дело сделано. Где-то далеко слева падает. Ну, там, по по походу, уже ТВПшка отсветился, когда арта стреляла. Поэтому так уже кидал. Кидал наугад! Но зато тем самым понятно хотя бы, в каком направлении двигаться. По трассеру видно было, где расположена арта. Прям наслаждаюсь. Вот чем плохо жить на новостройке, да? Вроде бы уже с одной стороны ремонт сделали, да, тут над нами стояла пустая квартира, и вот два года спустя в ней тоже начали делать ремонт. Да, еще-еще боюсь, у нас за стеной еще одна пустая квартира, сейчас здесь доделают, начнут там, это, я не знаю, когда это закончится. Короче, бой закончился, надеюсь, эти тоже когда-нибудь закончат. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока-пока!